Привет! Вы на канале Science TV. Добро пожаловать! И в этом видео вы узнаете, что такое оптическая иллюзия и узнаете ответ также на вопрос, почему мы, люди, не можем различать цвета в темноте. Видео в целом получилось очень интересным и познавательным. Советую ее досмотреть до конца. Ну а после просмотра не забудьте оценить данное видео лайком или же дизлайком. Для меня это очень важно. А также не забудьте написать комментарии. Ну и без лишних слов, начинаем. Приятного вам просмотра. Самый простой способ описать оптическую иллюзию – это фокус, который наши глаза проделывают с нами. Нам кажется, что мы видим то, чего нет на самом деле. Или мы можем видеть один и тот же предмет двумя совершенно разными способами. И тут возникает один вопрос, который ставит нас всех в тупик. Как же глаз может проделывать с нами такие фокусы, если глаза функционируют нормально и являются инструментами точного восприятия того, что мы видим? Оказывается, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Зрение – это не физический процесс, но оно не имеет ничего общего с фотографией, которая работает чисто механически. В действительности зрение – это психологическое явление, поскольку видят не глаза, а мозг. А глаза представляют собой механические инструменты для получения изображения. Но когда эти образы доходят до мозга, происходит оценка полученной информации. Клетки мозга должны определить, что они думают о данном образе. А теперь давайте выясним что помогает нашему мозгу определять эти образы. И здесь очень важное значение имеет та работа, которую проделывают глазные мышцы, чтобы увидеть предмет. В определении расстояний, углов, взаиморасположения предметов в пространстве наши глаза двигаются то в одну, то в другую сторону. Наш мозг говорит о том, что глаза проделали определенный путь, поскольку мозг имеет представление об энергии и времени, потраченных для перемещения глаза в разных направлениях. А теперь давайте я приведу вам пример, чтобы вы получше усвоили, что такое оптическая иллюзия. Я знаю, что вы ожидали большего, чем просто черный фон, но поверьте мне, это самый лучший и наиболее ясный способ определить, что такое оптическая иллюзия. Представим, что перед нами расположены две линии одинаковой длины, но одна из них расположена вертикально, а другая горизонтально. И здесь горизонтальная линия покажется нам короче. Знаете почему? Да потому что для глазного яблока гораздо легче перемещаться из стороны в сторону, чем вверх и вниз. Поэтому мозг решает, что горизонтальная линия должна быть короче. Солнечный свет, как и свет от любого раскаленного тела, называется белым светом. Но, как впервые это показал Ньютон, белый свет в действительности является соединением света разных цветов. Если луч света пропустить через стеклянную призму, можно увидеть все цвета радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Каждый цвет плавно переходит в следующий. Такое распределение цветов называется световым спектром. Эти цвета есть и в солнечном свете, но их можно увидеть при разложении пропочного через призму света. Каждый цвет переломляется немного по-разному. Красный меньше всех, фиолетовый больше всех. Это разложение называется дисперсией. Без дисперсии соединение этих цветов в глазу кажется белым. Цвет определяется длиной световой волны. Самая короткая видимая световая волна – это фиолетовая, а самая длинная – это красная. Большая часть цветов, которые мы видим в окружающем нас мире, состоит не из волн одной, а соединение волн разной длины. Это происходит следующим образом. Когда белый свет попадает на какой-то предмет, часть световых волн отражается, а часть поглощается материалом, из которого он сделан. Например, красная ткань поглощает почти все световые волны, кроме определенных волн красной части спектра. Поскольку это единственная волна, отражаемая материалом, Ваш глаз воспринимает материю как красную. Итак, цвет – это качество света. Он не существует отдельно от света. Все различаемые нами цвета являются отраженными световыми лучами, проникающими в наш глаз. Все предметы мы видим благодаря тому, что от них отражается свет. И цвета, которые мы различаем, существуют в отраженном виде, а не присущи самому предмету. На этом данное видео подошло к концу, если оно было вам интересным и полезным, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а также не забудьте включить колокольчик для того, чтобы в дальнейшем не пропустить новые и полезные видео. Спасибо вам за то, что досмотрели видео до конца, ну и я желаю вам всего самого наилучшего и до следующей встречи.